У коммунистов, по крайней мере, мы видим, что на проходных местах, если угодно, не полностью системные лояльные фигуры тоже есть. Это означает, что Кремль готов допустить некое, некое недовольство в будущем составе. Миш, для меня здесь интрига, потому что фигуру Грудинина в Кремле восприняли как оскорбление. И, насколько я ее знаю, Зюганов ее не согласовывал. Ее, ее бы не согласовали, если бы он пошел показывать а, тройку. Но я, насколько я понимаю... Грудинина уже снимали и выкидывали отовсюду. Он это, нарушил правила это, игры на президентских выборах. И, и, и, и после того, как ему предложили промолчать, съесть ту бочку фекалий, которые, про которые на него вылили, и уйти в тень. он этого не стал делать, да. еще долго что-то говорил. А говорит. во время президентских выборов 2018 года, э, вопреки запрету, стал нападать на Путина. Причем прямо, да? То есть вот как-то да. прямо и в, да. в этом договор... его, за это его стали гнобить. Э, ну, мы, мы знаем. Так вот, но ну вопрос, тем не менее. В, вопр э, вопрос, да. вопрос. Для меня есть интрига. Э, учитывая, что, скажем так, я сейчас очень аккуратно скажу, Учитывая, что на уровне уставных документов КПРФ, наверное, одна из самых слабых политических организаций с тех, что допущено в Госдуму, там. Это в каком ставили... смысле что значит? А, ну, это это значит, что это значит, что а, от придирок а, они будут переходить к снятиям.